Улыбайся, даже если слезы капают, Улыбайся, даже если трудно жить, Если кажется, что силы на исходе И не можешь больше продолжать свой путь, Говори себе, что мир прекрасен. Есть горбушка хлеба на столе, Посмотри в окошко, солнце светит, Словно улыбается тебе, Не беда, что мучают болезни, Не беда, что милый разлюбил, Все со временем проходит, Все проходит, словно белый дым, Улыбайся улыбайся всем прохожим, Подари улыбку каждому из них, Пусть на миг улыбка всех согреет И сойдет с лица их хмурый вид. Улыбайся, знаю, очень трудно, Мало улыбаемся теперь, Суматохи наших будней Растеряли радость почти все. Улыбайтесь, улыбайтесь, люди, Хватит ссор, нужно горьких слов, Улыбайтесь лучше вы друг другу, пусть улыбка ваша света мазарит.